сколько стоит построить такой бассейн вы спросите как я это делаю на этот вопрос я отвечу вам в конце серии обиделся что есть закузи у одного а у другого нет если все хорошо ссылочку я оставлю здесь всегда хочется искупаться умыться и очень сложно снимать эту серию друзья привет с вами я андрей чирова и наш канал о строительстве Сегодняшняя серия, она о строительстве бассейна для частного дома. И мне очень нравятся эти серии, потому что это всегда красиво для заказчика, это всегда приятно посмотреть на это, приятно окунуться в бассейн. Да, были сложности, были какие-то трудности, но если строительством бассейна занимаются профессионалы, то все эти трудности, они превращаются просто в задачи, которые необходимо решать. Друзья, ну и конечно самый популярный вопрос, сколько стоит построить такой бассейн или похожий на этот. На этот вопрос я отвечу вам в конце серии, поэтому смотрите до конца, оставляйте свои комментарии, цена будет в конце. Ну давайте обо всем по порядку. Что это за бассейн, из чего он сделан и каких он размеров. Значит, размеры бассейна 10 длина. На 4 метра это ширина. Заказчик здесь стед, поэтому он захотел увидеть бассейн, облицованный мозаикой. Вообще бассейны можно облицовывать ПВХ-мембраной, мозаикой, плиткой. Этот бассейн выполнен из бетона, то есть бассейн из бетонной чаши. Еще бывают композитные, еще бывают полипропиленовые. Обо всем этом вы сможете узнать, если посмотрите мою первую серию, ссылочку на которую я оставлю здесь. А в этом бассейне есть интересное решение с джакузи. То есть часть людей, которые купаются в бассейне, они могут отдыхать в джакузи. Там есть аэромассажная зона. А другие гости или хозяева этого дома могут просто купаться в чаше этого бассейна. Этот бассейн выполнен скиммерным. То есть есть бассейны переливные, а есть скиммерные. Так вот этот бассейн скиммерный. В торце этого бассейна находятся два скимера, которые засасывают воду а форсунки, которые располагаются на противоположной стороне, они эту воду в бассейн, наоборот, подают. Здесь есть несколько аттракционов или усложнений. Это массажная лейка или душ-шарко, воздушный аэратор, который стоит, вмонтирован в дно бассейна из нержавеющей стали, подсветка, э, скимера, форсунки, автодолив — это уже все стандартные функции. Этот бассейн пока что эксплуатируется только летом. На зиму он сливается, и закрывается защитным тентом ну к слову о том что такое скиммер вот здесь расположен первый скиммер и второй скиммер значит он расположен максимально высоко к верху бортов бассейна чтобы уровень воды в бассейне ну, был максимально высокий, это более выигрышно смотрится. В центре находится автодолив, это механический автодолив. В нем находится поплавок. Если уровень воды падает, он подает сигнал э, в рамку управления, и вода доливается. Ну и, соответственно, под автодоливом стоит форсунка, которая эту воду доливает в бассейн, а регулируется долив при помощи таймера, который подает, соответственно, команду. Например, можно наливать воду ночью, а днем можно ее не доливать. Друзья, возле воды в такую погоду всегда хочется искупаться, умыться. И очень сложно снимать эту серию, но мы все-таки расскажем дальше. По этой стене бассейна установлены фонари. Это светодиодные фонари. Они в ночное время суток разноцветными цветами светят зеленым, красным, синим, голубым. В начале бассейна стоит фоновая подсветка, которая обозначает, что здесь находится бассейн, и она может работать в принципе всю ночь. Это такой элемент безопасности. Я стою сейчас в самом бассейне. Вы спросите, как я это делаю? Как ты это делаешь? Потому что эта зона она разделяет чашу бассейна с зоной джакузи. То есть в этом бассейне есть две лестницы. Одна лестница она выполнена из мозаики. Ну изначально из бетона, а вообще из мозаики. А вторая лестница она навесная из нержавеющей стали. По этой лестнице мы спускаемся в чашу бассейна, по этой лестнице мы спускаемся в джакузи но это не просто отдельный отсек какой-то в бассейне это джакузи с лавочкой причем лавочку мы вымирали под хозяина дома присаживали его туда подымали опускали и только потом заливали здесь например в зоне джакузи комфортно могут расположиться на скамейке два человека потому что каждому в спину будет подаваться вода вместе с воздухом перемешана это будет эффект массажа по 4 аэромассажные форсунки 4 водозабора скиммер форсунка которая подает воду в бассейн донный слив и донный аэратор давайте давайте еще ближе присаживаемся сюда сидим в джакузи и прямо из джакузи нажимаем кнопку вот эту все джакузи заработала а вдруг один обиделся что есть джакузи у одного у другого нету мы переходим сюда Садимся рядом, нажимаем вторую кнопку и запускаем вторую зону джакузи. Как вам? Если нравится, ставьте лайк, пишите «хочу такую же» и я вам напишу, какая стоимость устройства этой джакузи. Ну что, я рассказал, что есть в этом бассейне, а теперь давайте расскажу, как построить такой бассейн. Вначале, соответственно, вырывается котлован. Котлован вырывается по отметкам сразу с уклоном дна бассейна. Потом заливается под бетонка, гидроизолируется битомной гидроизоляцией. И потом вяжется каркас для плиты бассейна. Когда каркас для плиты завязан, заливается дно бассейна бетоном марка 350. Остаются выпуски арматуры под стены. Вот так вот они здесь с шагом 20 сантиметров. И потом вяжется каркас стен. Когда каркас стен связан, устанавливается опалубка из ламинированной фанеры, либо инвентарная опалубка крупнощитовая и заливаются стены бассейна бетоном. Все, бетонная чаша готова. Потом идет установка закладных, заливка закладных. Это все делается очень скрупулезно, аккуратно, долго. Когда это все сделано, чашу бассейна нужно гидроизолировать. Ее гидроизолируют сухими смесями на основе цемента. Это может быть либо литокол, либо мопей. В два слоя через шелочистойкую стенку, то есть все стеночки, они вышпатлевываются, гидроизолируются. И когда уже чаша гидроизолирована, происходит первый пуск. То есть чаша наполняется водой, мы смотрим, вода уходит или она остается в бассейне. Если все хорошо, то тогда мы можем смело приступать к отделке бассейна мозаикой. Ну по технологии вкратце все, а теперь пойдемте посмотрим, где стоит оборудование. Вы просто удивитесь, как это выглядит. Ну что, здесь у нас находятся фильтра, насосы, теплообменники, станция дозации. Здесь два фильтра итальянской фирмы Aqua. Один фильтр стоит на основную чашу, и один фильтр стоит на зону джакузи. Здесь стоит на каждый фильтр по насосу теплообменник, который греет бассейн. Стоит станция дозации одна и станция дозации другая, которая берет при необходимости так называемый PH- минус, и хлор, чтобы бассейн был чистый, и вода там была всегда мягкая. Но так как у нас в этом бассейне стоит и душ шарко, и аэраторы, и аэрофорсунки, ну форсунки для аэромассажа, то здесь еще у нас стоит 4 насоса. У нас здесь стоит устройство, которое подает воздух в бассейн, поэтому когда все работает, здесь довольно-таки шумно. То есть здесь специально в этом помещении сделан доступ воздуха, чтобы вот этот компрессор подавал воздух к аэраторам в бассейн. Поэтому здесь находиться для ваших ушей небезопасно. Друзья, ну что, теперь бонус для тех, кто досмотрел до конца. Сколько стоит построить такую красоту? Напомню вам, что стоимость бассейна напрямую зависит от того, какое оборудование установлено, какая мозаика использована. Поэтому бассейн одного и того же размера может стоить разных денег. Но стоимость этого бассейна с половиной миллиона рублей сюда необходимо поставить еще павильон или низкий или высокий чтобы можно было пользоваться бассейном и летом и зимой а это еще бюджет от 700 до миллиона двести но если проблему можно решить при помощи денег значит это не проблема поэтому оставляйте свои комментарии ставьте лайки подписывайтесь и помните что на канале Андрея очирует мы стройки знаем все